Ничего себе такого я еще не видел. Да, я еще не так умею. А как еще? Да, спасибо за заставки. Не за что. Пора кончать с этим квадратом. Вот, я поймал одну. Здесь куча выклонов. Надо провести антиклонирование. Успехов. Извини, что дал ему ключи от твоего кабинета. Да ладно, чего уж. Ух ты, заставки на месте. Одно плохо. Здесь не все заставки. Кассет было больше. Шариков мало остается. Здесь их больше всего. По-моему, один из них уже на подходе. Ага! А это еще что? Что такое? Почему не телепортируется? Вот это я его напугал. Вид, отойди немного. Я сейчас запущу восстановитель. Ну и что это было? Кто разнес Липорт? Это я так красного квадрата напугал. Да уж жестоко. Так ему и надо. Здесь никого нет.